Друзья, рад вас приветствовать. На связи Максим Петров, записываю данное видео, потому что в последнее время поступает большое количество вопросов по поводу того, что Максим с твоего профиля в социальных сетях постучались, предлагают инвестировать под какие-то бешеные проценты, там 2% в день, 6% в неделю. Чем больше суммы инвестиций, тем более высокую норму доходности ты предлагаешь, то есть есть к тебе определенное доверие, скажи, как это оформить, то есть что, куда переводить деньги, чтобы это непосредственно провести подобный платеж, поучаствовать в этой инвестиционной схеме. друзья Предупреждаю всех, это работа мошенников. Не я лично, Максим Петров, не проект «Макс Capital. Никогда, ни при каких условиях не оформляем никакие инвестиционные сделки. Не берем денежные средства в управление. Все, что можно оплатить, это находится на официальных ресурсах, которые будут ниже под видео, где вы можете проверить официальные ресурсы нашего проекта, в том числе страницы, мои личные страницы в социальных сетях. И хочу сказать, что ничего подобного никогда не происходит. Во-первых, я никогда не говорю о подобного рода доходности. То есть, если вы давно общаетесь со мной, то я говорю о том, что наоборот, вопрос инвестиций это не дело одной недели и не дело одного месяца. Инвестиции это может путь длиною в жизнь, что лично я осуществляю инвестиции по принципам Ворона Баффета, то есть, если я покупаю какую-то компанию, я ее покупаю практически навсегда в инвестиционный портфель и не спекулирую. Я никогда не говорю о доходностях, долгос... ну, то есть, краткосрочных там на одну-две недели. Я никогда не говорю о сверхвысокой нормы доходности, тем более на таком коротком промежутке времени. Я говорю наоборот о том, что нужно снижать свои ожидания по доходности, наоборот нужно смотреть в долгосрочный период, нужно мерить параметрами 10, 15, 20 лет и очень удивительно, когда люди подписаны на мою страницу, вдруг получают информацию о том, что я предлагаю якобы что-то инвестировать на одну неделю с доходностью 5-10% в год. Такого никогда не происходит, это действие мошенников. Мы стараемся выявлять такие действия будем вам очень благодарны, если вы будете делать ссылки на подобного рода предложения. Мы живем в эпоху социальных сетей, новых технологий. Отследить абсолютно всех новые страницы, которые появляются э, в социальных сетях, мы действительно не в состоянии. Э, и в этом случае я просто хочу вам еще рассказать об основополагающих принципах моих инвестиций. Это долгосрок. Это сложный процент, капитализация сложных процентов. Мы никогда не берем деньги в какие-то инвестиционные проекты, мы берем деньги за то, что мы обучаем людей инвестированию, мы подключаем к обучающим курсам и вы всегда осуществляете инвестиции через свои собственные брокерские счета, в том числе предвещая того, что мошенники могут предлагать уже образовательные продукты. Опять-таки, под данным видео внизу вы можете увидеть официальные сервисы, официальные страницы, где можно приобрести легальную продукцию от нашего проекта. Чудес не бывает, друзья. Не гонитесь за короткой прибылью. Риск потери денег в данном случае очень и очень велик. Будьте разумными инвесторами знайте, что чудес не бывает, что мы со всей ответственностью готовы будем вас обучать, вести дальше, рассказывать это и никогда не будем говорить о том, что мы берем денежные средства в какое-то доверительное управление с сумасшедшей доходностью на коротком промежутке времени. Это противоречит нашим собственным принципам. Не попадайтесь в руки мошенников, увеличьте горизонт своих инвестиций и скучно нудно, достигайте своей финансовой свободы и независимости. Еще раз в заключение хочу сказать и попросить, если вы столкнетесь с каким-либо предложением по поводу инвестирования или покупки курсов, мы будем вам благодарны, если вы скинете по форме обратной связи под данным видео информацию на страницу мошенников, чтобы мы могли взаимодействовать с операторами социальных сетей и блокировать подобного рода аккаунты. Спасибо вам большое. До свидания и удачи.